Добрый день, дорогие гости и подписчики моего канала. С вами Иван Номизма. Сегодня мы рассмотрим наиболее ценные разновидности 2 рублей 2009 года. Выпускалась данная монета как на Санкт-Петербургском, так и на Московском монетном дворе. Для начала рассмотрим разновидности Московского монетного дыра. Среди них есть магнитные и немагнитные монеты. Связано это с тем, что до середины 2009 года монеты выпускались из медно-никелевого сплава, который... Является немагнитным. И они были в обращении весь 2009 год. А в начале 2010 года в обращение попали монеты 2009. Но уже частичные Сталин стали. И данные монеты являлись магнитными. Первая разновидность у нас из медно-никелевого сплава. То есть она не магнитная. На реверсе монеты элементы значительно отдалены от бордюра. Бордюр широкий. На реверсе знак московского монетного двора приподнят. Надписи приближены к бортику. Стоит данная монета от 150 рублей. Вторая разновидность у нас уже и стали э, на реверсе элементы немного отдалены от бордюра. Бордюр русский. На аверсе знак московского монетного двора приподнят надписи отдалены от бортика. Стоит данная разновидность от 200 до 250 рублей. Санкт-Петербургский монетный двор у нас имеет несколько разновидностей, которые стоят гораздо дороже, чем Разновидности московского монетного двора. Первая разновидность, у которой имеется на реверсе на верхнем листе с правой стороны нечеткие сглаженные обе прорези. На версии знак МДС чуть сдвинут вправо приспущен. Дата имеет тонкие цифры. У двойки нижний правый приподнятый хвостик длинный, у девятки вырез тупой. Данная разновидность стоит около 1500 рублей. У другой разновидности на верхнем листе с правой стороны нечеткие сглаженные обе прорези. На версии знак МД сдвинут вправо. Приподнят. Цифры даты тонкие. У двойки нижний приподнят их, хвостик справа длинный. У девятки вырез тупой. У следующей разновидности Санкт-Петербургского монетного двора на реверсе на верхнем листе с правой стороны левая прорезь четкая, правая нечеткая. На версе знаком D чуть левее, Толстые цифры у даты. У двойки нижний правый приподнятый хвостик длинный, у девятки вырез тупой. Есть еще одна четвертая разновидность. Монеты отчеканены на нестандартной заготовке и стали с мельхиоровой плакировкой. Мельхиоровая плакировка имеет розовый оттенок, покрывает только аверс и реверс, частично заходя на гурт. На гурте видна стальная основа. При этом эта монета считается магнитной, хотя она наполовину состоит из медной никелевого сплава. Известны также около десятка разновидностей двухрублевых монет 2009 года, но все они отличаются мельчайшими отличиями. Там, например, вместе положение монограммы монетного двора, доля миллиметра ниже, доля миллиметра выше. И, то есть без микроскопа в этом вообще не разобраться. А любителям подобных тонкостей я рекомендую отправиться на сайт Александра Сташкина или Юрия Кольвениса. Там вы найдете очень много всего интересного про монетки. Это вообще, наверное, выдающиеся личности в нумизматике по Российской Федерации. То есть они разновидности и что короче, это очень интересные, по моему мнению, люди. Или же наиболее распространенные разновидности. Ну и большинство разновидностей вы можете найти на сайте, ссылочку на которую я оставил в описании. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация была для вас полезной. Ну, а с вами был я, Иван Нумизмат. До скорых встреч!